Сегодняшний вебинар это бизнес ванкойн. В конце мы, не только я, но еще другие партнеры, лидеры нашей команды, поделятся своими впечатлениями о том событии, с которого я только что вернулся назад в Таиланд. У нас в Москве прошло первое событие по ванкойну. Это был фурор, это был большой успех. 500 человек, полный зал и конечно же есть чем с вами поделиться. Итак, почему же Ванкойн – это тренд 2016 года? Ну, во-первых, Ванкойн – это идея на миллиарды евро. То есть мы работаем на рынке финансов. Этот рынок он настолько огромен. Рынок денег, рынок денежной массы, рынок криптовалюты. Это на самом деле миллиарды, десятки, сотни миллиардов. Огромнейший рынок. И наша компания на этом рынке занимается уверенной позиции. Ванкойн помогает преодолеть кризис. Я всегда говорю, когда презентую данный бизнес, что мы в принципе доминируют в двух категориях. Первая категория это категория MLM. Сейчас огромнейший кризис, и для тех, кто из вас не знает, я напомню, что именно в кризисные времена, именно в кризисное время, когда, традиционные, когда традиционная парадигма не работает, да, традиционная система, скажем так, может быть, традиционного трудоустройства или традиционных бизнесов не работает, люди ищут какой-то альтернативы. И здесь как раз наша идея, она приходится очень кстати, потому что она помогает обычному человеку, который зажат проблемами экономики, пускай это будет Украина, Россия, когда-либо другие страны, сейчас у нас мировой кризис такой затяжной, помогает каким-то образом встать на ноги. И мы видим, что и в нашей команде, в других командах людей действительно уверенно финансово себя чувствуют. Ну и во-вторых, сама идея криптовалюты, она тоже очень хорошо ложится на кризис. Почему? Потому что люди перестали доверять правительству, люди не доверяют бумажным деньгам, люди предпочитают математические алгоритмы, то есть набор, в принципе, кодов, и верят этим кодам гораздо больше, чем собственному правительству. Вот такое время интересное мы с вами живем. Конечно же, раньше это было невозможно, но сейчас вот у нас век интернета, и это просто факт. Ну и в-третьих, Ванкойн – это возможность для всех. То есть это абсолютно демократический бизнес, вы можете начать его всего лишь 130 евро и дальше в меру своих возможностей в этом бизнесе как-то идти вверх, покупать новые пакеты и зарабатывать большие деньги. Давайте коротко я коснусь истории криптовалюты, потому что мы на этом рынке работаем. И напомню о том, что все началось с биткоина. Вот я уже этим бизнесом, лакойном, занимаюсь практически полтора года. И, конечно же, очень много изучил по криптовалюте, по биткоину. И вы знаете, вот только недавно я открыл впервые кошелек биткоина. И мне один товарищ близкий должен был переслать совсем небольшое количество биткоинов. Он мне был должен денег. И на это ушло несколько дней. И что самое примечательное, то что деньги товарищ переслал, но они куда-то пропали. То есть на самом деле биткоин это не так уж, все, не так уж и просто. Как кажется, это достаточно сложное, технически сложное решение. И поэтому я уверен, что большинство из вас, или если вы спросите ваших знакомых, друзей, родственников, имеют ли они кошельки биткоина, пользуются они биткоинами для покупок в ежедневной жизни, большинство людей ответят, что нет, не пользуются. Потому, почему? Потому что биткоин это нечто такое очень сложное, недоступное, непонятное, что-то такое для IT-шников, для технических людей, а для нас с вами, для обычных людей, обычных пользователей, эта территория остается не освоенной. Но тем не менее, даже несмотря на то, что это не массовая криптовалюта, это не массовые деньги, несмотря на это, биткоин зародился в 2009 году и, конечно же, явил собой очень мощную революцию на рынке финансов, на рынке цифровых денег. И биткоин показал, что в принципе деньги не обязательно могут делать правительство. Деньги могут делать люди, такие как мы с вами, каждый из нас может делать свои собственные деньги, каждый из нас может превратить свой компьютер в печатный станок, но самое важное это не то сколько вы денег сделаете, а то сколько людей этими деньгами пользоваться, то есть насколько у этих денег будет спрос. Поэтому у криптовалюты конечно же самое важное это сеть, это те люди которые верят в ту или иную криптовалюту и которые ей пользуются в своей дневной жизни. Так вот, прототип валюты биткоин, он до сих пор достаточно уверенно себя чувствует на рынке, ему уже практически 7 лет, всего в алгоритме существует 21 миллион монет, я не буду сейчас говорить, что такое алгоритм, что такое майнинг, как работают вот эти вот печатные центры, как работают значит, сервера, которые добывают монетки, да, это все технический вопрос, его сейчас опустим, он здесь в принципе, нужно его обсуждать, потому что все равно вы ничего не поймете. Так же, как до сих пор до конца все это не понимаем, мне это не нужно на самом деле для бизнеса. Одно могу сказать, то, что биткоин торгуется на открытых биржах, так же как акции, всем известные, такие как Nasdaq или Лондонская биржа, вот существует специальный биржа для криптовалюты. И биткоин там доминирует, конечно же, он торгуется, то есть его можно всегда продать в любых количествах, купить в любых количествах но он достаточно волатилен, его курсы может прыгать вниз и вверх, и он нестабилен. и эксперты признают биткоин, и с каждым днем мы видим, что все больше в миру есть у биткоина. И у биткоина, вот я сказал, уже есть технические недостатки. Также недостатком является то, что он анонимен, об этом все время оружие Битконатов, владелец нашей компании, говорит, это достаточно большой недостаток. И за счет того, что он очень сильно волатилен, то есть не хватает ликвидности, не хватает количества людей, которые бы пользовались, покупали эту монету. То есть на биржах не так уж и много игроков. Есть очень крупные игроки, которые могут резко либо продать, либо купить, и тогда это повлияет на курс. Вот в такой реальности мы с вами живем. И именно из такой реальности отталкивалась Ружа Игнатова, когда создавала компанию OneCoin и поняла, что у биткоинов много недостатков и можно сделать нечто гораздо более интересное. Так зародилась концепция Ванкойна. Вот здесь видна динамика роста биткоина. Я вам напоминаю, то, что те люди, кто вложил деньги в добычу биткоина, или те люди, кто покупали, не добывали, а уже покупали, может быть, в чуть более позднее время биткоины, оказались на волне пике просто тренда в 2013 году, когда за один год биткоин вырос в огромное количество раз, и люди просто подняли из тысяч долларов, сделали миллионы долларов, да, то есть это совершенно в голову до сих пор не влезает, и, наверное, многие сокрушаются, вот мне бы тогда дали информацию в 2010 или 2011 году про биткоин, я бы, конечно, тогда прикупил, да, но история не знает сослагательного наклонения, поэтому мы с вами сейчас в правильном месте мы в компании OneCoin, где в принципе все, что было с биткоином повторяется, но при этом еще можно заработать деньги на распространение данной информации. Так вот, если вы до сих пор не работали с биткоином, у вас нет кошельков, криптокошельков, вы не знаете, что такое криптовалюта, то я должен вам сказать, что это нечто такое, что используется в принципе крупными игроками, крупными игроками мерчантами, круп-магазинами, вот такими компаниями, как Microsoft, Amazon, PayPal, Dell и даже банк в Украине сейчас интегрировал биткоин. То есть десятки тысяч торговых точек по всему миру принимают к оплате биткоин. И никого сейчас уже не удивишь тем, что можно вот этими ценными деньгами, этим набором кодов делать покупки, покупать реальные товары и услуги. Я думаю, что это с вами, мы с вами понимаем. Двигаемся дальше. Ричард Брэнсон, один из моих кумиров, я читал несколько его книжек, вот сижу за ним, это миллиардер из Великобритании, все время, чем бы он не занимался, он достигает самых больших высот, и он увидел тренд биткоина и криптовалюты, одним из первых, и он очень сильно поддерживает этот рынок, и говорит о том, что будут появляться другие криптовалюты вроде биткоина, возможно, даже лучше биткоина. Ну, я не уверен в том, что он участвует в Ванкоине, может быть, как-то секретно и участвует, у меня нет на, это, на этот счет информации, но э, я думаю, что он так пророчески сказал именно про нашу компанию, именно про нашу криптовалюту Ванкоин. Почему? Потому что биткоин, хотя и появился первым на рынке, это не означает, что он все время будет доминировать, потому что рынок ⁇ это такая штука очень э, сложная. И доминировать на рынке без инноваций и без массовой привлекательности все-таки сложно. Поэтому действительно появляются новые криптовалюты, их сейчас больше, чем 600. И действительно у Ванкойна очень большое будущее. Криптовалюту признают разные банки. Все больше финансовых учреждений, крупных, солидных институтов финансовых тратят деньги, очень большие деньги на исследования, технологии блокчейн. И э, также полностью легализовалась криптовалюта как в США, так и в Европе. Мы видим, Европейский суд установил, что операции с правовой валютой не должны облагаться какими-то не было налогами. То есть каждая страна, каждая юрисдикция устанавливает свои правила касательно криптовалюты. И в последнее время мы даже наблюдаем, что в России наконец-таки появились какие-то хорошие признаки того, что... Россия вроде бы начинает признавать то, что криптовалюта это тренд, не начинает от нее отказываться, отталкиваться, говорить, что криптовалюта создана, это суррогатные какие-то деньги, созданные для того, чтобы финансировать терроризм. Ну, действительно, террористы, может, и пользуются биткоинами, потому что биткоин анонимен, чего нет в банкойне, но при этом, при всем, конечно же, это удобный способ оплаты для кого-то, кто пользуется кошельками биткоина. Наверное, не для нас с вами, да, потому что нам будет платить гораздо более удобно. Итак, я подвожу презентацию непосредственно к OneCoin. Прежде чем я перейду к OneCoin, я вам напомню про то, что там, где есть инвестиции, всегда существуют риски. Значит, рынок криптовалюты, финансовый, рынок, он рынок с высокой волатильностью. И наша компания ну, недавно отмечала, когда это было в октябре, свой год со дня рождения, в сентябре или в октябре то есть нам в принципе чуть меньше чем полтора года поэтому конечно же есть определенный риск стартапа есть определенные риски того что мы находимся на рынке криптовалюты которая еще до конца правовое ну, скажем так правовое поле э, до конца на эту тему не проработано э, и конечно же мы никто не можем ничего гарантировать вы понимаете что если в этом бизнесе можно очень хорошо заработать так же как и на форексе или на рынке ценных бумаг то можно также деньги и потерять. Это, конечно же, в теории. На практике мы здесь на протяжении полутора лет следим, как компания развивается. Мы видим, что курс монеты растет. Причем предсказуемо растет, потому что у нас внутренняя биржа, и темпы роста компании просто ошеломительные. И в принципе очень хороший тренд задан. Темп очень хороший. И создатель компании Ружи Игнатова, она уже сейчас, в начале 2016 года, на самом деле мне в своих стремлениях находится где-то, может быть, в середине или в конце 2017 года. То есть она думает на несколько шагов вперед. Тем не менее, риски существуют, и об этом тоже не нужно забывать. Я поэтому об этом вам напомнил. Итак, компания Wargoyn появилась в сентябре 2014 года. Головной офис компании находится в Софии, в Болгарии. Я предполагаю, что Ружа Игнатова уже самый богатый человек в Болгарии предприниматель, потому что компания достигла миллиардной отметки также у компании есть офисы в Бангкоке. Это Таиланд недалеко от Паттай, два часа. Я был в этом офисе несколько раз. Ну, на самом деле, большой солидный офис, Таиланд это один из самых больших рынков. Потом Дубай, это Вьетнам и это Китай и Гонконг. В Гонконге сейчас офис переезжает в более широкий более широкое помещение, потому что старый офис, он на самом деле был достаточно маленький, несмотря на то, что Гонконг курировал такой огромный рынок, как Китай, это наш самый большой рынок. В нашей компании уже более чем миллион тысяч платных партнеров, майнеров, это люди, которые добывают монеты в ВанКоин, и мы видим, что уже добыто больше чем 25% от всех монет, всего в алгоритме заложено 2 миллиарда 100 миллионов монет, то есть больше на рынке никогда нет не будет, дальше она может дробиться, могут быть одна десятая, одна сотая, одна тысячная от ванкойна, но общее количество денежной массы, заранее заложенной в алгоритм, это 2 миллиарда 100 миллионов монет. В неделю в компанию прибавляется где-то 20 тысяч партнеров, ну, можно сказать, что в среднем в день 3 тысячи человек. На самом деле, все, конечно, зависит от периода, может быть, в, Новогод... в Новый год небольшое затишье. Вот сейчас китайский Новый год, конечно же, и вьетнамский Новый год, поэтому эти рынки сейчас затихли, и скоро они опять начнут работать на полную катушку. Здесь мы видим разбив рынка по странам. Мы видим, что первое место уверенно занимает Китай с большим отрывом. Ну и потом идут другие страны, азиатские страны, Таиланд, потом Вьетнам, Индия тоже где-то в лидерах находятся. Ну и вот я, конечно, должен сказать, что Россия пока что не входит даже в топ-10. И недавно проводилось событие, и Посол компании по Европе и стран ОСНВ сокрушался и говорит, как же так, самая большая страна в Европе, а вы не входите в топ-10 по объемам продаж, не по темпам роста. И, конечно же, эту ситуацию нужно нам с вами исправлять. Итак, вот на фотографии вы видите доктора Ружи Игнатова. Дважды она побеждала конкурс Деловая женщина в Болгарии», Это было в 2012 году, еще до того, когда она занималась криптовалютой. И 2014 год в самом начале деятельности Ван Койн, компании OneCoin. Ружи Игнатова это очень незаурядный человек, у нее, в принципе, безупречная репутация. Она очень сильный финансист, юрист, имеет два высших образования. Закончила Оксфорд и университет Констанс в Германии. В детстве она переехала из Германии из Болгарии в Германию, поэтому свободно говорить на немецком, также у нее родной болгарский, и английский язык у нее тоже практически на уровне native, то есть на уровне носителя языка. Она работала в Мартинзе, это крупнейшая консалтинговая компания, и ее клиентами были такие организации, как Сбербанк, Unicredit, Альянс, Райфайзен. Она лично знала мэр Германа Грефа, да, о чем мне говорил еще, вот, когда мы вначале с ней познакомились. Ну, лично знала, это не означает, что они вместе ходили, ужинали по ресторанам и Просто Сбербанк был клиентом МакКинзи, и Ружа консультировала да, Сбербанк. Также Ружа на две книги на немецком на китайском языках. Книги ее одна книга, уже переведена и на русский язык, и мы ее продавали на событии в Москве. И, в принципе, если у вас есть желание купить ее книгу, то до сих пор еще в Москве несколько книг осталось. То есть это возможно сделать. Также Ружа основала благотворительный фонд OneWalk Foundation, помогает детям по всему миру пройти нормальное, получить хорошее образование, потому что считаю, что за обучением, за образованием будущее. И каждый из партнеров компании может в этот фонд сделать какие-то пожертвования. Итак, давайте несколько фактов о компании OneCoin. Значит, компании чуть более одного года. Компания проводит регулярные мероприятия. Это Россия, вот мы видим да, Макао. Россия – это последнее мероприятие. Швеция – огромное было событие. Мексика, Таиланд. То есть мы говорим о событиях на несколько тысяч человек. Подобные события, они сейчас проводят практически каждую неделю в крупных городах по всему миру, это не только Европа, но также и Азия. И 14 октября Ружья выступала на четвертом саммите Евросоюза и Восточной Европы с темой Future of Payment, то есть будущее платежей. И говорила о том, что она, как представитель Болгарии, страны из Восточной Европы, очень сокрушается, когда видят, что страны Восточной Европы в основном следуют каким-то трендам, заданным западным миром, то есть зачастую это Западная Европа и Америка. И говорит о том, в принципе, у Восточной Европы есть очень большой потенциал своих собственных инноваций. И то, что в частности компания Ванкоин за короткий период, всего лишь один год, достигла капитализации 1 миллиард евро, вдумайтесь в эту цифру, и что компания не просто говорит о каких-то теоретических вещах, о которых, может, говорили другие спикеры на саммите, но реально создает ландшафт будущего финансов, будущего платежей. То есть, на самом деле, Ружа очень деятельный человек, и она реально действует вместе с нами, конечно же, да, без помощи сети она ничего бы не смогла добиться. Но, слава богу, Ружа подвстречала в свое время профессиональных сетевиков, которые ее проконсультировали о том, что такое MLM, и которые сказали, что если она хочет получить большую клиентскую базу по всему миру за короткий срок, то сетевой маркетинг – это идеальный способ распространения информации. Поэтому это был именно сетевой маркетинг. Также мы видим, что согласно порталу Business for Form, вот если смотреть топ-12, то из топ-12 лидеров сетевого бизнеса, самых больших чеков по всему миру, Джуха Пархиада, это непосредственно спонсор нашей команды, зарабатывает сейчас уже 4 миллиона долларов в месяц. Потом братья Штамкеллеры, Себастьян Гринвуд, этот как раз тот человек, который Ружи в свое время проконсультировал Ружи на предметы МЛМ. Также еще несколько человек зарабатывают огромнейшие деньги, и мы видим, что они находятся вот в, этих, в рейтингах в, в, среди топов. Среди самых-самых богатых людей в индустрии MLM. Очень приятно видеть несколько человек. И, конечно, особенно приятно видеть нашего любимого спонсора, который пока что еще в Россию не приезжал. Он в основном по странам Азии путешествует. Кстати говоря, скоро он поедет в Японию, где лично я прожил 6 лет. И для меня эта страна очень близка. И, возможно, я тоже ему составлю компанию и полечу в Токио и Осаку. Потому что Макоин сейчас выходит и на японский рынок. Итак, с чего можно начать бизнес вместе с Ванкойном? У нас есть несколько пакетов. Это пакеты за 100, за 500, за 1000, за 3000, за 5000, за евро. Плюс активационный взнос 30 евро. То, что вы платите вначале. Вы можете начать с марта пакета и потом делать апгрейд, покупать большие пакеты, конечно же, в меру своих финансовых возможностей. И согласно своему пакету вы получаете тот или иной уровень обучения в Академии Ван Академии. Вот эта академия на самом деле была создана Ружья Игнатовой как продукт, который компания продает. И именно за обучением мы сюда с вами приходим, помимо того, что мы торгуем на бирже, и то, что мы путем инвестиций или спекуляции здесь зарабатываем деньги, путем построения сети. То есть очень важно понимать то, что... Нам нужно обучаться финансовой грамотности, потому что львиная доля людей, в том числе сетевиков, абсолютно не знают, как свои деньги приумножить и сохранить. И в Академии есть 6 модулей, которые вас обучат тому, что такое инвестиции, что такое риски, что такое криптовалюта и так далее и тому подобное. К сожалению, продукт пока что только на английском языке и на другие языки только сейчас переводится. Я уверен, что на русском тоже рано или поздно будет доступен, пока что только на английском языке. После того, как вы купили пакет с обучением, вы можете начинать майнить или добывать монету. Вы ее добываете по более дешевой цене и продаете по более дорогой. В этом, в принципе, заключается наш бизнес, потому что монета растет, наша сеть растет, и спрос на монету становится все больше и больше. Компания приобретает уже признание по всему миру. Значит, Монету можно майнить путем отправки токенов на майнинг. Вот внизу вы видите схемку, она очень простая, значит, как у нас вообще наша бизнес-модель из чего состоит. Вы покупаете пакет с обучением, в этот пакет также входят токены. Токены это специальные такие фишки, жетончики, которые вы отправляете, как бы вот этот автомат знаете, на выходе вы получаете монетки. То есть это такая промежуточная валюта, которая была создана специально компанией для того, чтобы регулировать процесс майнинга. Итак, вы отправляете на майнинг, и через какой-то период времени вы получаете свои монетки. Майнинг может занять 2 месяца, 3 месяца, даже 4 месяца, потому что сервера загружены по полной, и компания регулярно покупает новое оборудование, потому что это, наверное, сейчас самый большой майнинговый пул. Огромное количество монет добывается. По всему миру все больше людей покупают пакеты. И на выходе вы получаете монетки, которые вы со временем можете продать на нашей внутренней бирже, либо же вы можете их приберечь, чтобы потом продать по более высокой цене. Это согласно уже вашей стратегии, правда, у каждого своя стратегия. Либо даже компания сейчас дает возможность отправить монеты в специальный сейф, заморозить их на год или на два, чтобы получить фиксированный процент. То есть что-то типа криптодепозита сделать. И есть у нас один еще такой пакет, он называется премиум за 12500 евро, который имеет одно небольшое отличие. Он проходит два сплита, так же как пакет за 5000 евро. Но купив этот пакет, вы можете сразу же токен отправить на майнинг и потом задним числом получить, пройти через сплит. Ну, что такое сплит, я сейчас не буду рассказывать. Важно то, что после сплита вы получаете, ваше количество токенов удваивается. Да? То есть это дробление, удвоение, сути дела, ваших токенов. Значит, технически, как вы оплачиваете пакеты? Вы делаете банковский перевод, либо платите через Perfect Money либо путем э, активации гифт-кода подарочного кода, либо монетами OneCoin. Такая опция тоже есть, она невыгодная, но тем не менее она также присутствует. Э, вывод денег через банковский перевод, через внутренние деньги гифт-код, либо через Perfect, э, либо также вы можете вывести на э, систему OnePay. Это э, своя платежная система, которую Ружи Игнатова также запатентовала, придумала, получила лицензию по Европе и по всему миру и работает с этой, с, этой, с этой платежной системой. И уже из OnePay вы можете вывести деньги на карточку OneCard, которая на самом деле здесь на слайде написано, что скоро, но она уже доступна для тех, кто прошел верификацию. Она доступна, просто еще процесс ее дистрибьюции до конца не отложен. Что делать дальше? Получайте токены, Проходите обучение вместе с компанией и, конечно же, вместе с нашей командой AngelSteam, Steam, То есть заходите на наш сайт AngelSteam и на наш сайт обучающая Академия Ангелов, ангелов, ангелов, angelsacademy.org. Выбирайте для себя стратегию, проходите верификацию и зарабатывайте деньги. Вот так вот выглядит наша биржа, сплит-барометр. Чем выше этот барометр поднимается, этот градусник поднимается, тем ближе сплит. Когда он доходит до 100% случается сплит, количество токенов удваивается. Ну мы в принципе ежедневно можем наблюдать, как это выглядит. И на этой бирже мы можем торговать монетами. Скоро на эту биржу также должны выйти Аурум Голд Три монетки, то есть еще есть одна компания у Ружи Игнатовой, она находится в Дубае и Пока что у нас очень мало информации на самом деле на тему этой компании, но она тоже занимается криптовалютой и она имеет свои золотые запасы в хранилище под Персидским заливом. То есть есть еще другая криптовалюта, Arun Gold Coin, скажем так, наша братская такая, сестринская да, криптовалюта, которая подтверждена реальным золотом. Я думаю, что в течение этого года будет больше информации о том, как мы с этим тоже можем заработать деньги. Многие задают вопрос, окей, хорошо, вот я зашел в OneCoin, я получил монеты, и что я дальше с ними могу делать? А ничего не могу делать, у меня нету кошелька своего собственного, я не могу за Ванкойна ничего купить, и вообще ванкоина нету даже на, э, в рейтингах криптовалют, э, то есть это какая-то фикция, это, наверное, какой-то лохотрон, это, наверное, какая-то пирамида, какой-то обман. Вот для таких людей я хочу сказать, то что у нас есть блокчейн, и когда изначально компания запускалась, Тогда уже Ружий Ильятова говорил о том, что если вы хотите проверить, настоящая это криптовалюта или нет, то узнайте по поводу блокчейна. У нас в бэк-офисе есть отдельный раздел блокчейна. Можно видеть, что монеты реально добываются. Все операции, все транзакции отлеживаются в блокчейне. Что такое блокчейн, я не буду сейчас рассказывать. Но если коротко, то это такой журнал, в который записывается вся история данной криптовалюты. вся абсолютно Все операции, вся добыча все переводы, все туда помещается и поэтому как раз невозможно сделать какие-то манипуляции и какие-то обманные операции с нашей криптовалютой. Компания Semper Fortis проводила аудит, сейчас она уже не работает с ванкойном, сейчас работает другая компания, но тем не менее, вот первый месяц работала Fortis, крупный аудитор входит в концерн Morrison International и подтверждала каждый месяц о том, что реальная монета добывается и о том, что здесь никто никого не обманывает. Да? То есть технический аудит проводил, не финансовый, а именно технический. Потенциал роста ванкойна. Опять-таки все задают вопрос. вот Мы помним для тех, может быть кто-то в комнате есть из наших старичков, из старожилов, да, кто начинал еще год-полтора назад. Мы помним, что вначале монета стоила всего лишь пол евро. Мы это действительно помним. И тогда нам казалось, вот, если она вырастет до 5 евро, то это будет так классно, будет так круто. И сейчас, вот буквально на днях, при сложности опять улучшился, и монетка наша стоит больше, чем 5 евро. 5.3, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день. То есть реально монета за год с небольшим выросла в 10 раз. Итак, что будет дальше с монетой? Согласно э, Ружи Игнатовой ее прогнозу, он, конечно же, не гарантии, это прогноз. Э, согласно этому прогнозу, к концу 2016 года цена будет 12.5-15 евро. Это очень круто на самом деле. И к концу уже следующего года цена может составлять от 50 до 100 евро. Ну это к январю, к концу 2017, к началу 2018. Но по факту, поскольку компания сейчас готова к запуску мощную торговую площадку, на которой как раз вот скептики, кто не верит в компанию, смогут -таки использовать свои монеты, покупать реальные товары и услуги. Эта программа готовится, она будет запущена в течение этого года. Вот, после этого, конечно же, цена монеты может подскочить очень сильно. То есть, на самом деле, возможно, то, что вы видите на графике, это негативный сценарий, а по факту будет гораздо более высокий показатель. Да? То есть, мы не можем ни о чем судить, говорить. После запуска вот этой торговой площадки мы уже будем наблюдать, насколько монета быстрее будет расти. Ну и какая, какая стратегия? Да? Какую стратегию можно выбрать? Стратегия. Краткосрочная, долгосрочная, сбалансированная. Мы нашей командой рекомен... продавать монеты для того, чтобы вернуть вложенные деньги, а потом уже остальные ванкоины приберечь и продавать в будущем. Через полгода, через год, через полтора. Для чего так нужно сделать? Для того, чтобы минимизировать свои риски. Да? Я говорил в начале презентации о риске И вернуть свои вложенные деньги. Но опять-таки это рекомендация от лидеров нашей команды. Каждый сам для да выбирает. Кто-то ни один ванкойн критически не хочет продавать, все ванкойны откладывает на будущее, потому что верит в компанию на процентов. мы в принципе тоже верим, но тем не менее мы считаем, что нужно риски максимально понижать да, в любом бизнесе, поэтому мы рекомендуем сбалансированную стратегию. В принципе, это три стратегии, которые сама компания для нас подобрала, и каждый из вас может выбрать для себя подходящую стратегию, уже согласно этой стратегии работать. Э Стратегия зависит от ваших целей, конечно же, от вашего опыта, э от вашей финансовой ситуации, насколько вам нужны деньги, которые вы вложили, или у вас есть свободные деньги, вы действительно можете подождать 2-3 года. То есть, э все зависит исключительно от человека. Так или иначе, вы должны понимать, то, что инвестиции в Банкойн, это долгосрочные инвестиции, мы не играем здесь какие-то краткосрочные хайпы, э денежные игры. Э и э если кто-то приходит для того, чтобы вернуть деньги, там, удвоить свои деньги за месяц за два, да, то, скорее всего, просто по адресу. Так, двигаемся дальше. Должен сказать вам, что у нас есть партнерская программа, в которой многие партнеры зарабатывают очень хорошие деньги. Ружа на днях выступала в Лондоне, буквально совсем это было недавно, буквально два дня назад, и там э, мимолетом сказала, что у компании э, уже 300 миллионеров. Вот это такая цифра, то есть 300 человек заработало миллион. Ну, это большие очень деньги. С той капитализацией, которая есть у нашей компании, с теми оборотами это вполне реальные деньги. Но для индустрии MLM, конечно, это рекордные абсолютно деньги. И надо сказать, то, что наша партнерская программа, она э, реально работает. Это все обкатано и опробовано. И если вы будете правильно строить свой бизнес, у нас две команды, это бинарный план вознаграждений, Следите за балансом вашей левой и правой команды. И тогда вы будете со временем получать хорошие деньги. Но у нас есть лимиты. И лимиты наши исходят... Лимиты наши, они зависят от того пакета, который вы приобрели. На самый маленький пакет у вас лимит будет 700 евро в неделю. На пакет 5000 евро, который называется Тайкун, у вас будет лимит 35 тысяч. На пакет премиум тоже будет лимит 35 тысяч. Это пакет за 12 тысяч то есть больше чем 35 тысяч евро в неделю здесь заработать невозможно. Из всех ваших заработанных денег вы 60% получаете на кэш, а 40% идет на торговый счет, откуда вы снова покупаете монеты. Поэтому реально кэшем в неделю здесь можно получать чуть больше чем 20 тысяч евро каждую неделю и не более того. Поэтому если вы строите очень активную сеть и вы настроены на серьезную работу, то, возможно, вам нужно будет после развития первого аккаунта начинать развивать второй аккаунт, потом третий и так далее. У нашего спонсора Джухи, например, огромное количество аккаунтов, иначе бы он такие баснословные деньги не получал каждый месяц. Но, конечно же, для многих даже сумма 30 тысяч евро в неделю – это огромные деньги, которым, наверное, даже страшно как-то стремиться. Я отлично понимаю, действительно, очень большие деньги. Поэтому все здесь должно быть по, по полочкам разложено, и ко всему нужно идти шаг за шагом. Да? То есть не нужно сразу же там, пытаться объять необъятное. Я не буду разжевывать маркетинг-план, он есть на нашем командном сайте. Я только вам скажу, то, что у нас есть несколько способов заработка. Первое – это прямые продажи. Вы продаете пакет, получаете 10%. Второе – это бинарный бонус, это 10% от слабой ноги по бинару. То есть это, в принципе, такая бинарная классика. Да? сейчас. Почти все бинарные компании так работают. Дальше это матчинг-бонус, то есть это процент от бинарного дохода ваших партнеров до четвертого поколения. Чем глубже это поколение, тем больше доход. Например, от ваших партнеров четвертого поколения вы будете получать 25% от их бинарного чека. Это на самом деле очень круто. Большой стимул строить организацию в глубину. Дальше это стартап-бонус 10%. По сути, это... это дублирование бонуса за прямые продажи, но этот бонус выплачивается при некоторых условиях и только в первый месяц вашей работы в компании. Дальше это сплит, удвоения токенов. One Life Point это специальные такие поинты, накопительная программа, которая пока что еще на самом деле не работает. Поинты копятся, но их никак нельзя монетизировать, получить какие-то призы пока не можем. Золото тоже у нас есть, но как, как я уже сказал, пока что Информации об этом золоте практически нет. И лидерский бонус, которого хочется коснуться отдельно. У нас есть карьерная лестница. значит По карьере можно двигаться следующим образом. Самый низкий ранг это сапфир, потом идет рубин, потом идет изумруд, бриллиант, голубой бриллиант, черный бриллиант и коронованный. Астрономных бриллиантов компании всего лишь, по-моему, 3 или 4 человека, один из которых наш спонсор Джуха Пархиала, Сапфиров огромное количество, Рубинов только в нашей организации много десятков, изумрудов меньше, чем 10 человек в нашей команде, бриллиантов в нашей команде пока что. Совсем мало. Наверное, я один в нашей команде бриллиант. Вот, голубых бриллиантов пока что в нашей команде нет, но, конечно же, в компании они присутствуют. Особенно на таких вот сильных рынках, как Китай, Таиланд, Вьетнам. Да, Вьетнам очень сильный рынок. Может быть, Филиппины. Вот. Но В принципе, от бриллианта и выше это уже такие серьезные лидеры, которые получают хорошие доходы. И чтобы закрыть бриллиант, нужно, конечно, уже хорошо поработать. Зато и вознаграждение тоже достаточно хорошее. За бриллианта вам подарят круиз, то есть бриллианты будут отправляться в круизы. Вот начиная с этого года, пока что еще не отправлялись. Голубые бриллианты получают Rolex, черные бриллианты получают золотой Rolex. Ну и коронованные получают огромное количество разных призов и денежные призы. Раньше это были монета Рум Gold Coin. Значит, то, что сейчас они получают, честно говоря, даже не знаю, потому что немножко поменяло чуть-чуть. Это было летом, да, и я сейчас не знаю, что получают короновные бриллианты. Но это в любом случае приз, который равен сотням тысяч евро. То есть это очень большой приз. Я надеюсь, что в нашей команде тоже будут короновные бриллианты. И, и на сцене они получат признание. Признание у нас делается на официальных событиях компании. Здесь мы видим на фотографии вот трех джентльменов. Это они все шведы. Вот только Джуха, он финн, но у него шведская корт тоже есть. Он по-шведски говорит, это Себастьян и это Пер, тоже швед. Вот эти три человека, в принципе, от них вся сети пошла. Вот они как раз и коронованные бриллианты. Также мы видим, что есть семь черных бриллиантов. Это было раньше, сейчас уже больше ну и так далее другие бриллианты и так далее и тому подобное. И за первый год мы видим то, что наша компания сделала огромнейшую капитализацию, больше чем 1 миллиард евро. Это уже устаревший на самом деле скриншот. Вы можете отследить капитализацию монеты OneCoin по сайту xcoinx.com Вот здесь вот мы видим более свежую информацию и на самом деле мы видим, что мы приближаемся уже к биткоину. В течение этого года, возможно, мы перепрыгнем биткоин по капитализации. Как бы, чтобы кто бы не говорил. На самом деле все у нас, все предпосылки для этого есть. И по капитализации мы можем стать больше, чем биткоин. Единственное, что биткоин продается на открытых площадках, а мы пока что на внутренней бирже. Но на внутренней бирже, как я уже говорил, мы продаемся, это часть нашей концепции. Со временем мы выйдем на внешнюю уже биржу, когда у нас будет добыто, может быть, где-то 80% монет, может быть, даже и раньше, может быть, это будет уже в первой половине следующего года. Нам нужно подготовить инфраструктуру, торговую площадку, карточки OneCard, чтобы люди могли спокойно переводить криптовалюту OneCoin и снимать эти деньги прямо в любой стране, в локальной валюте, прямо в банкомате. И тогда, конечно же, когда мы выйдем на биржу, нашу монету рынок примет и выкупит с огромным удовольствием. Планы компании на 2016 год. У нас, как я уже сказал, возможно, Цена монеты будет гораздо выше, чем тот прогноз, который озвучивала компания. Выход на открытую биржу планируется на первый квартал. Это по информации от нашего спонсора Джухи, да, ну реально может быть первое полугодие следующего года. Но опять-таки в компании все как-то меняется и могут быть какие-то корректировки. То есть это еще не точная дата, она может варьироваться. Значит, даже после того, как монета выйдет на биржу, мы будем продолжать работать как MLM-компания, то есть та сеть, которую вы сейчас строите, она не разрушится, никуда не денется, и, возможно, у нас просто появятся какие-то новые продукты. Может быть, даже вот этот Aurum Goldcoin, да, то есть мы пока не знаем, как будет выглядеть наш новый продукт. Значит, мы создаем новую глобальную платежную систему, чтобы вы понимали вообще, да, для чего OneCoin создается и к чему идет, и о чем говорил оружие на саммите экономиста. А я вам приведу одни одну такую историю, которую все время приводит и которую рассказывает, например, Джуха, наш спонсор. В Дубае около миллиона рабочих из Филиппин. Вот я сам был в Дубае пару раз и видел, что там огромное количество филиппинок. Вот все эти люди они из Филиппин для того, на заработки, да, для того, чтобы обеспечить какое-то существование своей семье. Каждый месяц они получают зарплату, они получают в наличных деньгах, они несут эти деньги в Western Union и они переводят свои небольшие зарплаты своей семье на Филиппины. Также в точности делают индусы, которые живут в Сингапуре, они переводят деньги в Индию. Также делают африканцы, люди из более бедных стран, и они платят огромные огромные комиссии вот этим вот платежным системам, грабительским системам, на самом деле, мы тоже с ними работаем. Western Union, MoneyGram, и, конечно же, комиссии там занимаются очень-очень высокие. Так вот, концепция ванкоин заключается в том, что когда в ванкойне уже миллионов человек, когда это будет очень известная и популярная платежная система, то можно будет из любой точки мира в любую точку мира пересылать хоть один ванкоин, хоть пять, хоть десять, хоть одну десятую ванкойна, практически мгновенно и без комиссий, и человек, который будет получать эти ванкойны в той стране, куда вы пересылаете, ну, допустим, вот в нашем примере из, из Эмиратов на Филиппины, он сможет эти деньги мгновенно обналичить через очку То есть компания сейчас работает с MasterCard. Это не так легко было создать такие карточки зарплатные. И плюс компания работает с Union Pay для китайцев. И скоро появятся наши карточки OneCard, работающие с Union Pay. Union это в Китае, как у них собственный типа китайская виза. Китайский мастер огромная очень компания, и почти все китайцы пользуются Union Так вот, можно будет пойти в банкомат и получить в местной валюте переведенные деньги. То есть это на самом деле фантастика, такого до сих пор не было, и это та самая революция, которая грядет в финансовом мире, которую мы с вами вместе создаем. То есть у нас есть такая определенная миссия. И концепция компании, конечно, очень красивая, потому что мы действительно продаем финансовые продукты, мы не обычная сетевая компания, мы скорее финансовая компания, которая использует просто некую партнерскую программу. Я напоминаю, что руководство нашей компании не имело никакого отношения к MLM. Итак, компания продолжает свое развитие на международном рынке. Все время, к верю, практически каждый день проводятся крупные, средние события в разных странах. Мы сейчас более чем в 200 странах. Впереди еще освоение Атинскской Америки. Второе, второе полугодие 2016 года это рынки, рынок Индии. Стратегически компания будет выходить на этот рынок очень серьезно. И с конца 2016 года, по информации от Ружи Игнатовой, мы будем выходить уже на африканские рынки Африка. Это тоже, конечно же, огромный-огромный рынок. Там много людей, у которых нет даже банковских счетов. Это наша целевая аудитория. Именно эти люди будут использовать ванкоины. Готовится специальное мобильное приложение, при помощи которого мы сможем вводить ванкоины путем нажатия там нескольких кнопок от человека к человеку за считанные секунды. Каждый желающий может присоединиться к компании наращивать активы. Компания предоставляет возможность долгосрочных активов. И вы можете примекнуть к нашей команде Angel Steam, команда бизнес-ангелов. Наша команда насчитывает уже около 10 тысяч партнеров по всему миру, это не только русскоязычные рынки. И мы рады будем вам помочь, где бы вы ни находились, в какой бы стране вы ни находились. Да? Помочь вам с инструментами для развития вашего бизнеса. Ну и напоследок я подготовил вот этот слайд. Это слайд, скриншот с выступления Ружи позавчера в Лондоне. Это был большой, огромный успех. Полторы тысячи человек. Представляете, рынок, на котором компания, вот эта команда, которая проводила события, отработала всего лишь полтора месяца. И за эти полтора месяца команда подготовила события на полторы тысячи человек в Лондоне, в центре, центре да, финансовой империи, Великобритании, то есть, в принципе, финансовой столице в Лондоне. Это был полный зал, и когда Ружа выступала, конечно же, были бурные овации, она сказала Ружа о том, что Интер, Google, Facebook и Apple уже изобретены. То есть, никто уже их не изобретет, их просто можно каким-то образом скопировать. То есть, люди их попросту копируют. А вот криптовалюта, на взгляд, Ружи Игнатова, это одна из немногих ниш, где у нас еще есть шанс стать одними из первых. Поэтому вдумайтесь в эти слова, мы находимся с вами в правильном месте и в правильное время. Сейчас уже Ванкоин это достаточно признанный тренд. Сюда достаточно много людей вкладывает деньги, добывает монеты, продает монеты. И хотя у компании сейчас очень большая болезнь роста, служба поддержки работает, к сожалению, не так как бы хотелось. Нет поддержки на многих языках. Пока что, несмотря на это, компания в принципе работает согласно вот тем фазам развития, которые были заявлены еще год-полтора года назад и в принципе ружье на этого слова держит. То есть все реализуется примерно согласно заданному регламенту и плану, который мы слышали еще год-полтора года назад. Поэтому приходите к нам, заходите в нашу команду, обращайтесь к тому человеку, кто дал вам информацию, пригласил вас на вебинар. У нас впереди будет много событий, как и онлайн, так и офлайн. Мы будем и путешествовать вместе у нас. Командный кризис будет в апреле, и потом другие путешествия командные. И будем встречаться, конечно же, в разных точках мира на событиях. И в частности у нас, возможно, будет большое событие компании в Сингапуре, где-то, может быть, во второй половине апреля. А в конце мая будет событие чуть ли не на 20 тысяч человек в Германии, которое тоже скоро компания объявит. То есть мы видим, что действительно рынки по всему миру сейчас очень хорошо приветствуют, очень хорошо принимают концепцию OneCoin, концепцию будущего платежей. И мы с вами можем стать участниками этого процесса. На этом я презентацию заканчиваю. Angel Steam. Мы покоряем тренды.